Всем привет! В этом выпуске у нас каша из роз и кот с зеленой бородой. А все началось просто с того, что мне пришел новый журнал «Вышивка для души». Он пришел, как всегда, не один, а с приложением «Золотая коллекция вышивки». Приложение было крупнее, чем сам журнал, но начнем все равно с него. На обложке значит такая симпатичная пара львов. И сразу же анонс на все возможные вышивки, которые мы встретим в самом номере. Вот это первое самое. Это и есть знаменитая каша из рос с белым пятном, а точнее с пятнейшим. Обратите внимание на вот эту вот область этой вышивки. Почему она белая, что это значит, я не понимаю. А еще почему каша? Потому что первый цветок, он читаемый, следующий за ним тоже нормальный. А вот этот, который смотрит головкой вниз, совсем какой-то он смазанный, невнятный. Продолжили стать. Вот, вот эта вышивка. Опять же, то, что я люблю. Ясность и понятность. Такая часовня колокольня дельфины Такие цвета абсолютно синие, для какого-нибудь синего интерьера подойдут. Тоже очень четкие и ясные. Девочка в шляпке. Не знаю, может быть, когда-нибудь начну у реальных людей вышивать, если захочу. И вот она, вот она кашка. Кстати, что я заметила в прошлом журнале и в этом тоже, не все их клетки квадратные. То есть, например, если здесь у дельфинов квадратные, то у Рос они прямоугольные. То есть складывается впечатление, что это схема для бисера. И это просто супер, потому что бисером я люблю вышивать, но всегда вышиваю просто по контуру, сама создаю схему. И если эта схема мне когда-нибудь подойдет для того, чтобы вышить бисером, я буду очень рада. Вот оно, пятнышко. Моя фантазия здесь рисует сидящую на листочках фею, которая поджала одну ногу в колени, а другую ножку вытянула. Вот так вот. Если ее придумать и добавить туда, будет вообще здорово. Вот заканчивается значит, схема львами которые были на обложке. И симпатичные птички. Не знаю, кто они. Снегирики написано. Снегири. Вот. А теперь приложение не менее интересное. С котом с зеленой бородой. Приложение напечатано на полностью глянцевой бумаги. Вот, значит, кот. Он сидит под вазой с пионами. Называется кошечка в цветах. И вот его мордочка снизу. Я думала это просто для обозначения ну значков, для символов. Применили зеленый цвет, чтобы он был контрастный, чтобы было несложно вышивать и разобраться. Но проверив по соотношению цветов и номеров значков я поняла, что нет, действительно зеленый. Это не ошибка. Просто у кота вот зеленая борода, зеленые пятнышки в ушах. Потому ну, что необычно, интересно. Да, наверное, даже не бросается в глаза. Дальше идут птичьи трели. Красивая вышивка. Ее можно использовать. вышивки достаточно крупные, любая, почти на 4, на 6 листов, например. Дальше натюрморт с цветами, с грушами. Вот у меня возник тоже такой вопрос. Учитывая, что и этот натюрморт находится на четырех листах. Немало. Почему такая не продуманная чашечка? Просто какая-то мешанина цветов. Не знаю, на мой взгляд, это просто сразу заметно. Вот она здесь стоит. Какая-то в шахматном порядке. Такая же тарелочка под груши. Что мешало проработать более детально, не ясно. В этом натюрморте хочется выделить задний фон. Он красив. Цветы же даже на обложке представлены в символьных схемах, судить о них трудно. И девушка с бабочкой. Шесть листов. Интересно, какая бабочка. Вот ее начало, вот продолжение. Бабочка без усиков. Ну, пускай без усиков. И еще, кстати, одино изображение тоже с дельфинами. Как будто бы они подплыли к острову. В гавань какую-то, тихую. Журнал выпрямить не могу, просто мне его в почтовый ящик положили сложным такая, с Уютно и симпатично. Эти два журнала пойдут в мою стопочку. К журналам Вышивка для души. Буду копить с любовью. И ждать следующих выпусков. Пока!